Всем привет ребята, с вами Димас, оператор Антон, вот, решили сегодня сделать им картофельные котлеты с салом копченым домашним, чуть специи добавим, зеленушечки и фанировки нашей интересной в тампуре, так что сейчас приступим, процесс тоже несложный. вот и решили такой гарничек сделать, как бы вроде котлеты, но картофельные, так что такой эксперимент, все, сейчас начнем делать, увидимся. Основное, что надо будет сегодня сделать, это у нас картошка. Вот мы ее заранее отварили. Естественно, сделать пюре, мелко нарезать сало, мелко-мелко. На самом деле, как бы, если есть другие варианты, можно мясорубку все пропустить, это, это, это совместно. Специи любых и хотите. Ну, как бы мы ограничимся солью, может чуть карри добавим. Ну, такое картофельное блюдо. Скоро у нас картофель будет собирать, урожай. Так что приступим, будем делать. Картофель желательно хорошо творить. Даже можно его немножко подсушить. Вот, масло ничего не добавляем. Короче, не делаем пюре, как обычно. Вот с молоком. А просто мне картофель. Задача любая. В этой ситуации надо его помять. Также и с салом салом будем нарезать мелко будет рублейная у нас вот ну карточка мнеется хорошо хорошо сварили сейчас будет клеиться когда значит уже достаточно будет мять уже достаточно в принципе она клеится вот, так что картошку помяли Самое основное сделали сложное. Сейчас будем резать м, наш сало. Кожу мы уберем. Кошки здесь где-то бегали, сейчас едят. Вот возьмем вот часть без мяса, без красного. Ну что, вот мы нарубили наш сало. Вот, такое мелкое получилось. И добавляем нашу пюрешку. Сальцо. Оно ну, не сильно соленое, копченое. Так что добавляем соли. Так, нормально. И немножко добавим карри. Специй больше никаких не будем добавлять, потому что там уже есть и перчик и все в копченость, и так будет аромат хороший. Вот и все это дело мы опять немножко перемешиваем. Ну, в принципе идеально все помешалось, все соединилось однородно. Ребята, еще раз всем привет. Решили сделать, короче, все это дело на мангале. Но ну, тут начался дождик. И решили не переснимать наши котлеты. Другой день я решили просто уйти домой и делать это в помещении. Как бы все равно это все делалось на сковородке, только на мангала. Делаем кругляшечку. Ну и формируем их немножко делаем плоские и панируем наши панировки без всяких э, лизонов там подобных штук без яйца без молока сделаем решили так сделать чтобы не утолщать их просто в панировке чисто такие картофельные хрустящие котлетки. Вот и так делаем вторую. Вот и также делаем все остальные котлетки, формируем и будем переходить жарить э, к нашей сковородке. увидимся. рубаем маслице наливаем и будем сейчас жарить наши котлетки вот и укладываем наши котлеточки Можно делать разные толстые тонкие маленькие толстые большие толстые кому как нравится Так ничего получается. Красивые котлетки, хрустящие должны. Красивые получаются, маслянистые, жирненькие. Вот. Чуть убавим. Вот. Пойдем пробовать, что у нас получилось. Так что на вид очень симпатичный. Запах тоже прикольный. Посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, ребята, получили у нас котлетки такие интересные. Вот украсили их свежими салатами огородными вот будем пробовать что у нас получилось очень мягкое очень вкусная реально чувствуется копченость лучше взять копченое сало или какую-то копченость и мелко порубить. Замечательно чувствуется. Если бы обычное сало, было бы вкус обычного сала. Здесь копченость есть. Присутствует, вкусно. Также можно добавить сыр, там, яйца, что-то еще туда внутрь, что вам больше нравится. Зелень не любит, можете зелень не добавлять. Очень вкусно будет со сметаной, с разными соусами. Ну, вот такой замечательный гарнир. Опять же, как мясо присутствует. Можете с мясом добавить, с овощами, вкусно очень. Вот. так что экспериментируйте. В принципе, легкий гарнир такой получился, обычные котлеты. Вот. Только берите обязательно хорошую панировку. Вот у нас хорошую панировку, тампури. вот для креветок. Она не чувствуется как хлеб, как это, она просто хлопья и не перебивает вкус самого блюда. Необычные котлетки у нас сегодня такие не мясные, а овощные. Готовьте и родитель своих близких. Всем удачи, добра. С вами был Димас, оператор Антон. Всем хорошей погоды. Пока-пока.